Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VFOC Back in History, который проходил 10 лет назад, к чему данный обзор приурочен, на портале vfoc.net, ныне simrace.su, портале, посвященному симрейсингу и автоспорту. Вначале, как обычно, напоминаю, что если по какой-то вдруг причине так вышло, что данный видеоролик первый, который вы смотрите на данном канале перед дальнейшим просмотром, я рекомендую вам посмотреть самый первый ролик, вводное видео про Лока, где подробно рассказывается о чемпионате, и, может быть, также стоит вначале посмотреть предыдущие выпуски. Также хотел бы рассказать, что у нас сегодня такое есть небольшое, но полезное, формативное такое нововведение. Возможно, кто-нибудь из наших постоянных зрителей замечал, что во всех предыдущих выпусках, когда мы говорили о результатах квалификации, в этих самых результатах всегда отсутствовали данные о времени круга и, соответственно, отставании. Так вот, причина здесь, к сожалению, весьма простая и банальна. Эти данные именно по первым семи гонкам просто не сохранились. А вот начиная с сегодняшнего обзора, эти данные у нас будут. И вот. Те, кто любит э, вот всю эту статистику, смогут э, ознакомиться. Ну, а теперь не будем тянуть. Э, возвращаемся к собственным гонкам. Э, на очереди у нас Гран-при Аргентины 1998 года. Э, Довольно-таки интересная специфическая трасса, с которой, скорее всего, мало кто из э, пилотов и зрителей у нас хорошо знаком. Хотя, конечно, перед самой гонкой гонщики имели возможность попрактиковаться офлайн. В чемпионате у нас пока еще лидирует Алексей Апарин, но обменявшись двумя э, гонками, в каждой из которых один из соперников сходил, а на другой выигрывал, теперь у нас снова всего в трех очках Богдан Калашевский, совсем близко, ну и также не стоит забывать про победителя одного из предыдущих этапов Юрия Воронова, он теперь всего лишь в девяти очках от Апарина, э, ну и посмотрим, собственно... Кто из этих пилотов сегодня добьется успеха, или же нам стоит ожидать сюрпризов от кого-то еще. Как обычно, все это мы узнаем, но сначала немножко поговорим о трассе. Автодром имени Оскара Альфреда Гальвиса был построен в 1952 году прямо в центре Буэнос-Айреса в городском парке рибера сур вокруг озера Легатес, а уже спустя год принял у себя в первый раз Гран-при Формулы-1. Всего вплоть до 1999 года с перерывами здесь состоялось несколько десятков гонок F1 и MotoGP на четырех конфигурациях трассы разной длины. Последняя из них, на которой пройдет и наша гонка, представляет собой сложную узкую извилистую последовательность поворотов, близко расположенных друг к другу с небольшим перепадом высоты. При этом в отличие от того же Хереса здесь есть несколько более-менее длинных прямых, что дает пару-тройку неплохих мест для обгонов, а также еще больше увеличивает нагрузку на тормоза и не позволяет при настройке болида сделать однозначную ставку только на прижимную силу. При самостоятельной подготовке к этапу возникли технические проблемы у пилотов Феррари – Богдана Холошевского и Антона Плешкова, выраженные постоянными вылетами игры при попытке выйти на трассу именно на болиде с Кудерией. Пилоты решили изменить свою заявку и выступить за Минарди, а их прежние места заняли Юрий Воронов и вернувшийся после Донингтона Глеб Воронин. Однако уже на свободной практике в режиме онлайн проблемы с Феррари проявились почти у всех участников. Подготовленные к этапу сборки выявился изъян, который нельзя было устранить оператив в итоге воронов и воронин просто пересели на болиды команды прост именно в таком виде мы их сегодня и увидим но их результат зачтется все-таки в пользу Феррари. Второй раз в своей второй гонке с полого стартует Евгений Баритов, в этот раз в одиночку представляющий и Роуз. Единственными, кто смогли хоть как-то с ним конкурировать в квалификации, оказались Холошевский и Воронов. Далее Плешков, Дмитрий Загоруйко на Уильямсе и новичок Александр Ушанов на Стюарте. Четвертый ряд заняли Алексей Ермаков и Александр Никишин, как обычно Макларен и Заубер соответственно. Замыкают решетку Артем Емельяненко на Бенетоне и Александр Алешин, в последний раз выводящий на трассу болит команды Тиров. По причине пропуска квалификации или штрафов из боксов стартует Алексей Апарин на Макларене, Илья Моисеев подменяет отсутствующего Соколова в Заубере, далее Глеб Воронин, Владимир Ковалев на Стюарте, Александр Колобенков на Уильямсе и Кирилл Именин на Бенетоне. Старт. Халашевский стартует лучше и выходит в лидера еще до первого поворота. У Воронова что-то пошло не так, и он теряет минимум пару мест. На подходе к повороту конфетерия Плешков смог опередить Баринова, но тот сразу же контратакует. На четвертое место вышел было Емельяненко, но тут же вылетел на входе в восьмой поворот, и его место занял Ворон. Далее Никишин, Алешин и Ушанов. Загоруйка уже успел где-то потерять переднее антикрыло, его обгоняет напарник Колобенков, грубо нарушивший процедуру старта и по сути начавший гонку с решетки. За ними без заднего крыла едет Ермаков, его готовится пройти и Минин. Это осталось за кадром, но выезжая из боксов, Кирилл сильно повредил машины опарина и особенно Ковалева, а после гонки сослался на лаги, из-за которых якобы вообще не видел своих соперников. Что справедливости ради, для онлайн-гонок в F1 Challenge не редкость. Неизвестно точно, но возможно досталось от именина также Моисееву и Воронину, которые выезжают с колоссальным отставанием, когда лидеры уже готовятся завершить первый круг. В первой четверке изменений пока нет, а Емельяненко смог оправиться после вылета и теперь едет пятым. В конфетерии Никишин пробует пройти Алёшину, но слегка перетормаживает. Пилот Терло перекрещивает траектории и удерживает позицию. Чуть позже Никишин ошибается на выходе из быстрой связки Либорита и едва не выбивает Алёшину, а в итоге вынужден прогуляться по траве и пропустить Ушанова. Следом едет Колобенков без переднего крыла. Опарин покидает боксы после ремонта и продолжает гонку. А вот Ковалеву механики помочь не смогли, повреждения подвески оказались слишком сильными и в итоге Владимир заканчивает борьбу в самом начале уже во второй гонке подряд. На выходе из конфетерии Баринова разворачивают. Пока он возвращается, его успевают пройти Плешков и Воронов. Юрий уже вплотную приблизился к Антону и готовит атаку. Тогда непосредственно перед началом этапа и Никишин обогнал э, Ушанова. И здесь проблемы у Воронина. Воронина, это не Воронов. И Воронин разворачивает Ушанова. Давайте посмотрим поход. Ну, то, что у Ушанова уже не было заднего крыла, это ошибка игры. Но тем не менее, здесь мне кажется, вина бесспорно лежит на Вороне, потому что он все-таки должен, он все-таки круговой в данной ситуации. Ушанов смог продолжить гонку, а Воронин чуть позже сойдет. Воронов за кадром обошел Плешкова, а теперь его атакует и Баринов. Антон чуть ошибается с траекторией в первом повороте и вынужден уступить. Позже на том же круге Воронов чуть вылетает в повороте Омбо. Баринов бросается в атаку, но после легкого контакта статус клопака сохраняется. Ярмаков опережает Колобенкова, который по одному лишь ему в ведомой причине практически с самого первого круга едет без переднего крыла, не заезжая в боксы. При этом он даже не последний, ибо худшую позицию после столкновения с Воронином занимает Ушанов. За спиной Никишина, проигрывая ему круг, борется между собой Опарин и Моисеев. Выглядит так, будто Алексей легко и непринужденно прошел соперника в скоростном вираже Аскари. Однако, по словам Ильи, в этот момент он получил сильный удар и вынужден был сойти, став очередной жертвой лагов Челленджера. А А опарина кругом спустя подкараулила другая беда – дисконнект. Впрочем, Алексей по личным причинам не смог должным образом подготовиться к этой гонке, и все равно вряд ли добился бы в ней многого. Колобенков побывал на пидстопе, но и оттуда выезжает все еще без переднего антикрыла. Справедливости Ради стоит отметить, что он хотя бы не создает сильных проблем соперникам, обгоняющим его на круг. Еще кругом спустя он все-таки поставит себе крыло, но на этот раз Ушанов успевает его пройти. Баринов прошел Воронова и начал было приближаться к Холошевскому, но круговой Алешин почему-то не пускает Евгения. Пилот Эроуза в связке Ебарита воспользовался ровно тем же методом решения проблемы, который в прошлой гонке использовал Воронов против Дмитрия Киселева. Никишин открывает волну плановых пидстопов, за счет чего его проходят и Минин, и Загоруйка. Алешин едет по трассе без обоих антикрыльев, но вряд ли это как-то связано с инцидентом с Бариновым, ибо с тех пор Александр уже проехал мимо заезда на питлейн. В итоге он, конечно, туда заедет, но за счет этого проиграет позицию Ермакову. Баринов не успел догнать Холошевского и тоже поехал в боксы, после чего возвращается на третьем месте, прямо перед Плешковым. боксах и Емельяненко, но он позицию не теряет. Кишин атакует загоруйка на короткой прямой перед поворотом имени Сену, но на торможении выбивает Дмитрия. Пилоту Уильямса в итоге придется сойти, равно как и Алешину, который по неизвестной причине просто остановился в конфетерии после чего покинул заезд. Колобенков промахивается на торможении в повороте Энтрата Алус Миксес, возможно первые проблемы с тормозами, но в итоге смог вернуться на трассу. На пидстоп заезжает Воронов, возвращая второе место Баринову. Еще относительно недавно Александр Ушанов ехал последним, но Колобенков сейчас едет настолько медленно, что уступает пилоту Стюарта на предпоследней позиции уже круг. Калашевский, очевидно, вновь использует тактику одного пидстопа, и пока до сих пор в боксах не был. В том числе поэтому сейчас он проходит на круг уже своего напарника, который все еще едет четвертым. Тем временем из-за отказа тормозов сходит Кирилл Иминин. Колобенков снова вылетает в том же месте и едва не срезает целый кусок трассы, но все же разворачивается и возвращается на верный курс. Наконец питстоп лидера гонки По идее ему хватит отрыва, чтобы вернуться впереди Но Богдан допустил серьезную и очень глупую ошибку Случайно заказав у своих виртуальных механиков резину для сильного дождя И именно ее ему и ставят Покинув боксы, Холошевский на всех парах спешит обратно, дабы вернуться к нормальным покрышкам, но все равно едет очень медленно и Баринов его быстро догоняет. К моменту заезда на питлейн Евгений уже вплотную позади и, конечно, выходит вперед. Однако ему самому еще предстоит своя вторая остановка, и судьба победы пока еще не решена. У Никишина Ермакова не получилось толком повторить свою борьбу в Хересе здесь, поскольку едва Алексей догнал Александра, пилота Заубера развернула вентрата Алус Миксес. И если данный инцидент не выглядит результатом очередного случая проблем с тормозами, то причиной нового вылета Александра в повороте Хоркуила уже явно являются именно тормоза. Никишин в итоге вынужден сойти. Спустя несколько кругов после своей двойной остановки, Калашевский взял себя в руки и начал потихоньку наращивать темп, догоняя Баринова. Впрочем, отрыв все еще велик. На втором педстопе у Емельяненко повторились проблемы Алешина в Каталунии, механики просто не провели обслуживание болида. Буквально на последних парах топлива Артем все же успевает медленно довести машину до повторной остановки. Но потеря времени стоит ему четвертого места, вперед выходит Ермаков. Так, проблемы. Проблема у Александра Ушанова. То же самое, что у Опарина в этой гонке. То же самое, что у Загоруйка в Хересе. И то же самое, что у Халашевского э в Сузуке. Но в в во всех этих выше вышепересказанных случаях Загоруйка смог остаться в гонке. Я надеюсь... Да, остается с нами Ушанов. Остается с нами Александр Ушанов. Это очень хорошо. Ермаков к концу гонки набрал неплохую скорость, сейчас, например, он едет почти в том же темпе, что и Клешков и висит у него на хвосте, хотя на самом деле проигрывает ему круг. Баринов на заезде в боксы, а Халашевский уже здесь и успевает проехать вперед, возможно еще до остановки у Евгения возникли какие-то проблемы. И действительно, едва покинув питлейн, Баринов тут же вальсирует в первом повороте. Тоже отказ тормозов. Хотя, возможно, пока не всех тормозов. Пилоты Роуза не сдается и настойчиво пытается приспособиться к раненной машине и доехать до финиша. Попутно вводя Ушанова в легкое замешательство. Спустя круг видно, что кое-чего Евгений все же добился и теперь теряет в поворотах куда меньше времени. Колобенков пытался пропустить на круг двоих пилотов в первом повороте, но его там еще и развернуло. Соперникам он, впрочем, не помешал. При очередном вылете Евгения, на этот раз в повороте Хор Куилла, его догоняет Воронов и, конечно, Юрий тут же становится вторым. А кругом спустя героические попытки Евгения доехать разбиваются о стену из покрышек вентрата Алос Миксас. Мотор глохнет, и это уже точно сход. Ну а еще одной и последней жертвой отказа тормозов становится Александр Ушанов. Лишившись основного конкурента, Холошевский спокойно доводит Полит до финиша и одерживает победу на гран-при Аргентины 98 в фон History, Третью в сезоне, вторую подряд и вторую в сезоне для команды Минарди. А пока мы смотрим на финиш Юрия и Антона на подиуме, а также сход Колобенкова на последнем круге из-за нехватки топлива, давайте послушаем еще одного героя этой гонки Евгения Баринова, который дал свой комментарий после заезда. Наша борьба с Богданом, начавшаяся сразу после старта гонки, была очень интересной и напряженной на протяжении всей дистанции. И в такой ситуации любая ошибка могла стоить победы и тому, и другому. Свои ошибки я допустил уже в начале, проиграл старт, и затем меня развернуло, я потерял еще несколько секунд. Потом у меня был шанс выйти в лидер и, может быть, даже выиграть гонку, когда уже у Богдана возникли проблемы на петстопе. Он вынужден был два круга подряд туда заезжать для их исправления. Но, к сожалению, моим надеждам не удалось сбыться. И после второго моего пет у меня возникли механические проблемы на машине. Сгорели тормоза, я не мог затем уже продолжать и вынужден был сойти с дистанции. Но в любом случае, я остался доволен нашей борьбой. И я не думаю, что смог бы его догнать, если бы мои тормоза, поскольку после выезда со второго пикстопа я отставал на 15-20 секунд, а это отыграть на трассе достаточно тяжело, и мне оставалось лишь надеяться на его механические проблемы, либо на ошибку в пилотировании. Но э, в любом случае, как я уже говорил, я очень рад, что мне удалось поучаствовать в этой гонке, очень э, рад э, за Богдана, хотел бы поздравить его с победой. И надеюсь, что в следующей гонке мне удастся выступить несколько лучше, и я все-таки увижу плечатый флаг. Помимо обладателей призовых мест на подиуме, гонку смогли закончить также Алексей Ермаков, Артем Емельяненко и Александр Колобенков. Последний, впрочем, был дисквалифицирован за начало гонки с решетки вместо предписанного старта с петлы. Преждевременно покинуть гонку пришлось дебютанту Ушанову, Евгению Баринову, Александру Никишину, Кириллу Именину, Александру Алешину, Дмитрию Загоруйко, Алексею Апарину, Илье Моисееву, Глебу Воронину и Владимиру Ковалеву. Именин, Воронин и Алешин также были наказаны стартом спитлейна в следующей гонке за различные нарушения. Две победы подряд, при двух же подряд в неудачах главного соперника выводят Холошевского в лидеры личного зачета, а Апарен теперь всего на одну очку опережает Воронова. Плешков и Емельяненко, набрав очки, немного поправили свои дела в турнирной таблице. В Конструкторов изменений меньше, лишь Минарди за счет двойного подиума одним махом прошла Бенетон и Уильямс. А треф лидирующего Макларена, несмотря на последние неудачи Опарина, благодаря стабильности Ермакова все еще велик. Ну а следующим этапом наших соревнований станет тот самый Сильверстоун 1999 года. Гран-при Великобритании тот самый, на котором в реальной Формуле-1 как раз тот самый случай, когда Михаил Шумахер попал в аварию в повороте столб и сломал себе ногу. Та гонка... И без него ее оставшаяся часть была довольно интересной. Ну а наши пилоты попытаются сделать ее еще интереснее и как-то по-своему переиграть те события. Что у них получится, мы с вами узнаем в следующем ролике. Ну а на этом, пожалуй, все. В самом-самом конце по традиции напоминаю, что всякая полезная информация и ссылочки внизу в описании на YouTube. А вот теперь точно все, увидимся с вами в следующий раз, спасибо за просмотр, с вами был Богдан Калашевский, скоро увидимся, пока!